красивая и даже если у вас есть сайт за миллион, можно сделать еще 5 маленьких дешевых сайтов по отдельные услуги будет классно работать. Это надо было найти клиента, привлечь клиента и удержать клиента. Мы обучением клиентов занимаемся первыми, ну ладно вторыми или третьими. Четвертый это уже На вашем рынке нельзя не быть экспертом, правильно? На вашем рынке деньги имеют только те, за кем закрепилась репутация экспертов. Проблемно формулировать, вообще видеть проблемы и их формулировать – это еще один навык стратегического мозга. Тактик не умеет думать проблемами. Если человек чувствует, что мы отдаем ему должное все больше и больше, он и к нам проникается, и к медицине проникается, и к своему здоровью проникается. Ну ладно, хотя бы на одной ноте держите все серии, если вы будете их терять, ну вы будете терять клетки. Да, потому что до второго экмен уходит. То есть он будет воплечен в согре. Кто-то Вау.